Всем привет, с вами как всегда Магивара. И сегодня у нас будет дуэли У нас карта ловушка для тигров И здесь на этой карте я покажу имбовую тактику за Барлея Бравлера, который просто контролит а, практически все пики, которые здесь встречаются Но ну, а перед началом прошу тебя подписаться на канал Ну в принципе мы начинаем Первым я беру базу второго спайка И после а, Барлея не знаю, почему я его в конце поставил. Но это, так сказать, запасной а, запасная шлюпка, так сказать. Запасной вариант. вот На базе я хочу накопить 0 на ту. Но, судя по всему, не получается. У меня есть пайк. Зато. Против него 100 вообще, ну, мне кажется, ничего не сможет сделать. Вот. Блин, попал все-таки один раз. Ну он ульту слил. Из-за этого он проиграл. Нормально. У него без, Он без ульты. Соответственно, Отис у нас будет менее опасным противником. Да, что-то пытается тут. Конечно. Но я колючками закидываю ему хорошо. вообще мало хп остается и все вот так вот его сульты забираю очень хорошо получается кстати говоря напиши в комментариях как у тебя дела на аккаунте типа играешь ли ты в дуэли чаще или в 3 на 3 больше любишь играть ну я чисто люблю пофатиться так силами помериться с противником вот Если есть какие-то идеи по поводу дуэлей, можешь писать. Я обязательно посмотрю. Возможно, что-то в следующем видосе и будет. Вот. Так, у него вторая еще заряженная. Пропускаем. Хорошо. Выносим просто эту... Б, и, соответственно, этот пик. Противника даже не дошли до барлея. Ну, ладно. Давайте возьмем Пенни В принципе, этот бравлер здесь подходит Потому что у нее здесь пушечка есть И она очень сильно контролить будет действие противника Гейл Не знаю, неприятно, конечно, бравлер Как-то странно играет Так, ну, теперь я знаю, что у него пассивка на стан. Не на мороз, а на стан. Надо ему не дать накопить на ульту. И вот так вот и выставляем мартирку, чтобы она его оттолкнула в дым, и все, мы выигрываем каточку. Нормально, легко. Леончик остается у нас против нас. Десятая сила вроде бы. У меня очень много бролеров на одиннадцатой силе без герсов, поэтому оно и смотрится как типа девятый уровень. Так, Найс выносим. Благодаря пушечке урона от пушечки Найс спасает нас. Еще у нас остался Дарил, не знаю, Дэрилла можно забрать даже пайком или барлеем спокойно. Вот. Ну, он будет, конечно же, сидеть и ждать, как всегда. Пока накопит нуль ту свою. Так, он просто начинает на меня лететь. Ух ты же, блин, я поставил случайно на, на автоатаке мартирку. Ну ладно, мы все равно выиграли. Прикольно. Так, ладно, следующая каточка. Я взял все-таки Барлей на первую позицию, и мне попадается сразу же бас. Это такой... Такой бред, реально. Подборы вообще творить... чуть, -чуть, чуть, -чуть Узашай... узашай ть, узаш... Да. Странные вещи Поразительные я бы сказал даже Так ну ладно В принципе базик у нас Ничего не может сделать Кстати Барли мне 9 девятая сила без герсов. Выглядит это конечно Слабовато очень Вот интересно я взял на, уро на урон пассивку Не на хил, можно на хил Но лучше В моем случае на урон Потому что у меня нет герсов. Вот. Так, база снова промахивается Если бы он попал в бочку, соответственно, он бы выиграл бы меня Застанил, и я бы там умер Ну, немножко косой, поэтому я выиграл бы базу на Барлее Так, ну против нас Тара, Тара, которая без ульты вообще ничего здесь не сделает Против Барлея это сразу понятно Ее гаджеты вообще бесполезные Вот ну, смотрите, здесь просто стоим за стенкой и ничего больше не делаем абсолютно. Просто стоим, контролем его. Он там пытается, конечно, накопить 0, на ульту, но это бесполезно. Просто стоим и... Да, еще не попадаю, но в целом он не пойдет к нам ближе, потому что боится нас. Так, ну пришлось выкинуть ульту, потому что зарядов нет обычных. Но мы выиграли все равно, у нас остается один гаджет. Остается нита, кстати говоря, и, ну, нито Нита без медведя. Так, закидываю мульту, и все, она просто никуда не сденется Все легко, просто вот на одном барлее я вынес троих, даже контроль против контроля. Ну, вот и все. Так, ну, не знаю, давайте возьмем пингвинчика. Ого, <смех> против нас Эдгар. Ну да, супер подбор. Опять же, так везет. Невозможно. Интересно, что у него за пассивка. Или гаджет. Гаджет, наверное. Не, гаджет, он бы уже бы накопил 0-ту. На да, у него на щит гаджет. Два гаджета свел уже. Ну вот и все. Просто залетает на лоу хп, но я его выношу быстрее. Классно просто. Идеально быстро. Так, ну здесь... Опять же, ступ без ульты вообще ничего не сделает Барлею. Если только он не накопит на ту и не с помощью гаджета не сломает стенку, соответственно, он меня быстро убьет вплотную. Но сейчас он вообще ничего мне не сделает ну вот так вот просто стоим и ждем но зато безопасно самый такой прям легкий пуш кубков можно так сказать назвать все я даже даже гаджет не стал тратить и он просто умирает у него нет ульты френкус у нас остается но с френком намного сложнее потому что у него Десять тысяч хп. Я даже не знаю, что у него за гаджет. Мне, на, на, мне надо накопить на ту. Так, ну все, в принципе. Можно уже начинать его дамажить дым поджимает Он просто в дым уходит суп у меня очень мало хп было вот из-за того что я не юзую вот... первую пассивку с отхилом я наверное и проиграл но надо гаджеты покупать ночные гирсы ну ладно Так, на спуке пытаюсь попасть ему по нему колючками, чтобы накопить нуль на Так, у него оказывается первый гаджет. Он очень рано ультует и просто с гаджет. Нет, пустите. nice. Фух. Нормально получилось. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачки и всем пока-пока.